Привет! Как накапливать водород? Вы все знаете водород в организме, а как изберечь вот этот собранный водород в организме? Для этого нужно одеваться тепло, потому что когда холодно, водород, свободный водород, сохраняется в этом в половых органах э, сохраняется э, с этим с тестостероном то есть э, водород э, соединяется с тестостероном образованием гормона дегидротестерона. и чтобы исключить вот это соединение э, нужно одеваться тепло просто одеваться тепло э, теплые носки Теплые штаны, теплые трусы. Если у кого есть возможность шить себе вот такие теплые трусы специально для этого для этих целей, то можете сделать так. Вот. Это помогает еще сохранить не только водород в организме, да, но это помогает сохранить еще тестостерон. По-моему, сохранение тестостерона намного важнее, чем сохранение водорода. Вот. Потому что если у человека не хватает, допустим, водорода, он может просто выпить э, талой воды из озера, да, вот, ледяную. Вернее, талую с, с этого с льда, да. Вот. Либо там покушать Каких-нибудь э, Фруктов, овощей С витаминами Вот То есть водород проникает в организм Вот Но чтобы вот этот свободный Водород там В организме В организме циркулировал Вместе с тестостероном Надо тепло одеваться Вот А иначе произойдет слияние вот этих тестостерона и водорода с образованием спирта то есть дегидротестостерона потом она улетучивается или выходит просто из организма вот ну и наверное питаться правильно вот да то есть не кушать э, еду с этим, с тяжелыми металлами. Вот. То есть, правильно выбирать консервы, допустим, да? Или там правильные продукты. Вот. Которые, ну, у которых мало вот этих тяжелых металлов. Вот. То есть, воздух тоже должен быть чистым вот. допустим если паяете вот ну там свинцово ловянными припоями чтобы чтобы была вытяжка например да и тогда вот э, водород точно будет сохраняться вот ну для чего водород наверное все знаете вот. водород защищает организм от старения а, ну там не только организм, но и зубы, допустим, да. О, всем желаю сохранить побольше водорода.